Ну вот, первенькая на сегодня. что небольшое. Больше как зацепился, что ли. Не пойдет. На Сазанчика похоже. Да, Сазан. Небольшой. такой вот двушечка. Посмотрим, что еще дальше будет. Интерес только начинается. Всем привет! С вами канал Рыбохвост. Что-то мы зацепили. Будем пробовать сейчас вытягивать. О, хорошо как идет. Да, вот сейчас только леску будет путать. Сразу говорю, фрикционный вариант отпускать. Возможен срыв. Стыдно будет. Не хочется Срыв Ух Вот эта рыба Вот эта рыба так вот такой вот пескарик отличный а, теплый прям вот теплый такой вот хороший ставьте лайки подписывайтесь на канал сейчас Посмотрим, что жмых, правда, этот кончился. Это наш жмых поймал кукурузный. Жмыха больше такого нету. Что поймали? Карася на полкилограмма. А и примерно, равно 400 окуня. Ах, красавец. Кстати, сейчас набойло еще будем пробовать ловить. самодельные. Полза шума, драки нет Что там, карась? Это... Казан Это карась Отцепился Это карасик Вот это карась Ну да Такой вот Коросяка. На пружинку, На пружины, да? да. Ну, я такие хотел, кстати, это самое купить кормушки. Их все никак не завезут. Так, красный планктон быстро кончается. Быстро пополтилось. Красный же. не может быть. Вон у меня, вон, вот. мы уже легли. Карась. Так, я извиняюсь аккумулятор сел, не помню говорил, не говорился за нам он кило сто, ну в принципе неплохой. дальше продолжим, снасть набоила я закинул, прежде чем поменять аккумулятор, думаю закину сразу. так в кормушке у меня там, на в пружине забита вот такая вот каша. Вот. То есть смесь, да, грубо говоря. Здесь кукурузный жмых один. Квадрате. Это пол, пол квадрата, да, добавил. Пол квадрата подсолнечного добавил. Так, да, в основном это манка и этот зеленый горошек. Пахнет. Посмотрим, что будет. Одна забыла, что хотел сказать Поклевки-то частенько бывают На чесночный, на кукурузный В основном на чесночный был, Но он раскисает очень быстро В воде Буду менять рецепт А вот это детское питание На него вот В прошлый раз Карась словился. Посмотрим, что сейчас будет Ладно, до следующего включения. Вот, ребят, сработали бойло. Не знаю, ничего пока не ощущаю, есть там что или нет. Но факт остается фактом, то что сработали. Так. О, сидит. Что-то сидит. Ребят, бойло рабочие. Карась. Да, карась. Вот такой вот карась. Э, как видите, на этот бойл э, детское питание. Сночного нету, а кукурузный пока еще есть. Хорошенький карасик. Так что, бойлы катайте. Ну, к сожалению, я не делал видео, как я делал эти бойлы. Ну, ничего. Потом как-нибудь напишу или в описании, или в комментариях, не знаю. Что-нибудь напишу. Скажу вам, какие, как называется это питание. Потому что карася ловят они. клюет ох как клюет а смотри, везде малек играет мой поплавок а мой поплавок мой вон он лежит загорает его крутит там надо пойти посмотреть там может хорошо что какой-нибудь О, слышь, нифига, там видно прям мелочь, эта самая крутится возле поплавка. Да? Спалеца такая. Давай еще мне за ухо зацепи. Те он потихоньку водит тогда. Ну а где поплавок-то? Если сейчас не поймаешь, я вырежу видео это. Ну уже полчаса клюет, она уже поневоле там на крючок насадилась. Малек, понятное дело, что если окунь или карась или твои любимые черепахи, они по быстрому справились. Так, ладно, Василий, не буду я тут снимать твоих мальков, как ты сидишь тут. Иди отсюда. Нет, не иди отсюда. Ты мне этот иди. планктонов два штуки дай. И и я пошел от тебя. Тебя вон, что один, что другой притапливает, а ты сидишь. И толку от этого. Ну как толку, блин? Тогда поймаешь, а? Ты уже должен икру даже ловить, чтобы экрана крючок попадалась. Стаж у тебя большой-то рыбалки. Ага, вроде с пакета, а потом бах с кармана достал. Вот как обычно. Да. Давай второй. Такой вот планктонос. Один на это самое, на окуде, а другой до судака, да? да. А ты больше не Вот ты гад начальник, а. Так, ладно, пошел еще одну, закинул дочку. Ну, как я и говорил. Василич обожает черепашек ловить. То плоскогубцы есть. Не, не, вот, закончик взять, вытащить можно аккуратно. А, ну, Держи, я сейчас принесу свои. И отцепа нет у тебя, да? Ладно, сейчас. Иди сюда. О. Хорошенький окунь. Опять же, на ларву. У Василичного червя, если честно, побольше его, так у ней. Я червей не взял. Ну и на червя тоже пока не хочу ловить. Есть у меня на что ловить. Поэтому пока так. Пока так будем ловить. Все равно очень приятно. У меня стоит шнур. С разрывной нагрузкой если если я не ошибаюсь если память даже не изменять на 2 килограмма разрывная и лайтовский лайтовская палочка заставляет в принципе удовольствие в поимке окуня ночью ходил ну как ночью рано утром трех до четырех ходил ничего вообще ничего Это судак гулял мелочь он повсюду играет видно что окунь гоняет ее Вот судачок почему-то не хочет ловиться. Почему только все, уже зацеп. Уже третья приманка. Э, ладно. Оторвать так неохота. Люкарбоновых поводков больше нету. Сейчас попытаюсь как-нибудь отцепить, если не получится, то уже оторву. Взял я, помощнее спинил. Удовольствие не то, но все равно удовольствие. И вот такой вот окон на моего маленького маленького бычка. Взял прям, как я не знаю, как судак просто таким жестким ударом. Отлично, ты такая что-то есть. Неужто этот, на этот жмых ловится, блин? Он уже год у меня. Нифига никогда ничего. Блин, вот наблеснился Руки теперь болят. Непонятно что там. Ну вот, все, в траву завел. Молодец. Ого. Сазан. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Василич за хребтину Понял Карп Вот так кусенький Карпенок Красивый Меньшки ложки А ну что мы Гадаем Где мои весы зафиксировались 950 грамм блин, нифига себе, я думал меньше ложки. Я думал, меньше килограмма, 950 грамм. Ну, ничего, так что, бонус. Нажмых, жмых, который, уже не знаю, сколько я его вожу, года два, наверное. Ничего не ловилось. А тут, на тебе, такой сюрприз прям. Самое интересное, даже жмых целый остался. Блин, понапутал вообще непонятно от чего. О! А, думаю, нифига себе, леска какая-то думал. А это же этот. На толстолоба моя. Ну очень и очень приятно, конечно. Так, ладно. Пенопласт вешать тогда не буду, или повесить, не, ладно. пока не буду, сейчас с пенопластом шансов бывает больше. Так, ладно, Васильевич обедает, мы ловим вот у него леска тут упала он даже не думает идти так есть только один минус как ей крутить а там И ничего не чувствуется. А нет, чувствуется. О, красота, красота. Эх, эх, такой вот там вот балище, амбал. Эх. Красивый какой. Карасина, блин. Взвешивать не буду. Тут полки ложка точно. Да елки-палки. Так, ладно, Васильич сам забросит. красивый да вот так вот товарищи на бойл, бойл э, с детского питания этот хайнс первый прикорм карася ловит сазан тоже ловится неплохо сколько полторашка будет нам да, чуть меньше наверное. Не, вообще отлично. Просто шикарно. Ух ты! 1,7 800 Ты помнишь, ты какого здорового поймал тоже кило кг? а, -а, -а. а? Это, это просто толстый. толстый Прям как я. <свят> Поэтому к тебе цыгается. Все, Василий, тогда этого уже ты неси. Я пошел. Сало есть. А? Блин, вообще круть. Сел только покушать, Спинин чуть не сломала. ну в смысле согнуло прям хорошо и колокольчик практически не звенел, еле-еле было слышно. И вообще у кого такой кайфовый начальник, как Васильич, ставьте лайк. Все, пошел я обедать, закидывать пока не буду чуть позже успею на толстолоба закинули 4 снасти больше не кидаем потому что от 4 толку нету так ладно до включения